Мы являемся пространством. Мы, наше тело является напрямую независимым, а управляющим пространством. И благодаря вот этому пониманию мы осознаем вот здесь и сейчас минимум 30% результата. Того, как мы живем, зависит от того, где мы живем. То есть наша судьба, то, что мы имеем на экране своей жизни, напрямую, минимум на 30%, на одну третью, зависит от того, как мы организовали свое пространство. И влияние на скорость проживания и трансформации родовых программ зависит от того, как я, как берегиня, организовала свое пространство, себя пространство, пространство жизни моей семьи. Мы пошагово будем идти по этому алгоритму. И начинаем с осознания. А дальше шаг номер два, это будет уборка, уборка, детокс. Мы называем это детоксом, Сакрализация быта мы называем это детокс. Глобальная уборка. Уборка в первую очередь на уровне сознания, но в то же время с заземлением, через ручечки засукали рукава, одели перчатки и понеслась, да?